А уже 4 месяца мы находимся без воды. Но условия, конечно, не очень хорошие. Все как бы все время с постройки дома добивались все сами. Проблема этого дома она сложилась не сегодня и не вчера, а сложилась из-за того, что управляющая организация недобросовестно подошла к работе на протяжении многих лет и довела до того, что инженерное оборудование вышло из строя стопроцентным износом. Оборудование в настоящий момент уже оплачено, подрядчик был заранее определен э, по конкурсу. И в ближайшие дни, как э, обещает подрядная организация, должен начаться монтаж самого оборудования. Э, точные сроки говорить, конечно, проблемно, но середина сентября – это те реальные дни, когда уже, скорее всего, люди будут с горячей водой. Но мы все нацелены где-то на десятые числа. В связи с тем, что бойлер там находится в стесненных условиях, расположить два не получится. Значит, будет произведен демонтаж старого и ну, монтаж нового. Возможно, там ненадолго будет отключение холодной воды, но это технологически неизбежно. С бойлером беда произошла, и мы, получается, страдаем. Все страдают. И бабушки, и дети. Но мы надеемся и не унываем, что у нас будет вода все-таки в сентябре.